Взгляните на этот элегантный сундук-лавочку. Он не только имеет стильный внешний вид под дерево, но и является просторным хранилищем. Сундук-лавочка подходит для хранения чего угодно, обладает металлическим каркасом, рассчитан на двоих человек. Вы можете хранить детские игрушки, подушки для мебели, Садовые принадлежности и оборудование для бассейна в сухом вентилируемом отделе внутри сундука. Сундук-лавочка устойчив к погодным условиям, никогда не покроется ржавчиной и не облезет, не нуждается в уходе. Предусмотрены петли для навесного замка. Все, что вам понадобится для сборки сундука-лавочки, это отвертка. Сундук-лавочка входит в линейку сундуков в стиле под дерево.